Я решил, что надо бы ему инвайт дать назад, а уже принять или нет, это уже его выбор. В любом случае, как бы он уже с нами там где-то... Он с нами Новый год отметил, еще что-то. А, это его выбор будет, потому что все-таки там как бы уже фрик uh, quiet yeah, you know. А, поэтому похуй. Примет, заебись. Не примет, тоже похуй. Все равно ждем, блядь, как бы, поэтому вот. Пообщался, а, заебись, мы пожали руки. Я думаю этого достаточно. Ладно, let's go. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь. Так, мы отправили, да? Угу. Все, разрыв жопы, блядь.